всем привет с вами марат компания фундамент спб сегодня мы заехали на объект в токсово здесь мы строим два здания в стиле хай-тек у нас есть верхнее и нижнее строение строим мы здание значит на экстремальном уклоне перепад высот в пятне застройки нижнего и верхнего дома составляет около 15 метров и здесь мы подошли к решению задачи посадки здания на такой сложный рельеф путем двух Применение двух разных способов посадки В первом случае, именно на этом доме верхнем Мы применили способ посадки Устройство подпорной стены Отсыпка и посадка уже на горизонт Самого дома Сейчас можно увидеть, что здесь уже Мы залили под бетонку Сделали гидроизоляцию И занимаемся армированием фундаментной плиты На втором же доме Мы пошли по пути Отсутствия полностью подпорных стен Врезки в существующий рельеф Сейчас у нас происходит там процесс бетонирования свай, которые анкерятся в сам откос. В отличие от этой концепции, то что здесь у нас есть отсыпка и формирование плоскости, там у нас э, концепция врезки в рельеф, анкеровка в местный материковый грунт, тем самым мы цепляемся там в местный грунт и защищаемся от смещения. Здесь мы защитились от смещения путем строительства вот этой подпорной стены высотой порядка 6 метров. Так. Краткие новости со стройки. Значит, в этом доме у нас на текущий момент готовится э, арматурный каркас под фундаментную плиту. Здесь у нас, значит, строится цокольный этаж на текущий момент. Потом над ним еще будет возводиться два этажа. В зоне въезда у нас, соответственно, выполнено, будет выполняться строительство. Э, устраиваться будет гараж ну, вот в этой зоне цоколя. Можно на текущий момент увидеть, что у нас есть выпуска канализационных или ливневых стоков. В перспективе мы там будем сейчас устанавливать лотки для отвода воды. Также плита будет являться финишным полом. То есть на нем в перспективе не будет устраиваться никакое финишное покрытие. Сам бетон будет являться финишем, поэтому мы ее под вертолет с затрем, с уклончиком. И потом покажем, как такие решения ну, в целом мы применяем и считаем правильным, если вы заливаете плиту гаража, зачем делать черновой пол, потом еще по нему проводить работы по устройству финишного пирога. Делаем сразу для того, чтобы избежать в последующем потерь времени, денег. Ну и в целом само бетонное покрытие очень твердое, не пыльное, ровное, что ну, зачастую наших заказчиков очень радует. Значит, что сейчас происходит? Ребята, сейчас уложили уже нижнюю сетку арматуры. У нас много усилений есть в этой конструкции, потому что дом у нас в стиле хай-тек, что подразумевает под собой большепролетные открытые конструкции. Силовая конструкция будет выполняться из монолитного железобетона. У нас в зоне... Так сказать Опоры несущих колонн Будут устанавливаться различного рода усиления Вот здесь у нас сварены Вот такие каркасы арматурные Они будут устанавливаться вот так вертикально Между нижней и верхней сеткой Применение таких каркасов позволяет Оптимизировать объем э, Бетона Путем его ну, применения Оптимальной толщины ну, то есть Это вопрос к тому что э, Можно залить конечно Пятисотую плиту и ни о чем не переживать Но путем применения таких каркасов объем, ну, Толщину плиты можно сделать 300 Тем самым сэкономить и на объеме бетона Существенную сумму И на, в целом э, ну, Сэкономить время на производство работ э, Применив вот такие элементы Такие вещи наши конструктора рассчитали мы с ними немножко поспорили. Они нас убедили, то, что это правильно. Ну, соответственно, мы их слушаемся и выполняем задачу по проекту. Пойдем вниз. Что у нас еще на стройке происходит? Параллельно мы приняли решение, что мы будем бурить скважину под воду. У нас есть, конечно, пруд рядом, из которого... Воду пить нельзя, поэтому мы решили, ну, решили что свою скважину сейчас пробурим. От нее мы сделаем коллекторный колодец, с которого мы сделаем разводку сразу на два дома. На том доме у нас уже гильза -то под воду заведена в сам дом, мы ее соединим. В этом доме нам эта работа еще предстоит. Значит, бурит компания Геопроба, ссылка на эту компанию будет под видео. Значит, бурим мы тут... Изначально планировали пробурить скважину порядка 70-80 метров. Дошли до воды примерно на 60 метрах. Тут у нас была определенная история с тем, чтобы эта машина попала сюда. Здесь большой уклон, достаточно рыхлый грунт. Все-таки это ну, грузовая машина, не спецтехника. Но опять же, вот у ребят это полноприводные Вездеход машина Ну, поэтому она зашла Мы экскаватором ее немножко придерживали где-то Ну, машина встала, машина работает Я думаю, на следующей неделе они уже закончат Ребята сказали, что водичку они уже даже попили Говорят, вода хорошая Ну, новости приятные Вот, Значит, в этом пятне мы возводим наш дом Нижний дом Здесь у нас на текущий момент идет процесс бетонирования свай В прошлом видео мы показывали, как мы делали арматурные каркасы под сваи, соответственно после этого бурилкой вот этой, которая лежит, мы пробурили скважины, глубина скважин 5 метров, опустили арматурные каркасы, можно видеть, где-то они опущены не полностью, где у нас над э, землей примерно метр, это значит, что каркас полностью опущен, где-то сваи торчат выше, это сделано, потому что когда мы бурили, мы упирались Какие-то большие камни под землей Можно увидеть, вот несколько камней, которые были на поверхности Мы их достали, сложили Где-то есть подземные глубокие камни Но мы их уже вытащить оттуда не смогли Поэтому льем пока сваи покороче Рядом будем бурить свои дублеры И туда эти каркасы опускать, также заливать Соответственно, сейчас э, ребята опустили уже в наши скважины арматурные каркасы Принимают бетон, вибрируют сразу Сегодня мы заливаем 65 свай. В целом в свайном поле у нас будет выполнено 120 свай всего. Заливаем при помощи бетона насоса. Очень сомневались в том, что у нас бетон насос вообще там как-то расставится. Ну все получилось хорошо, прям на самом деле очень хорошо. Насос 36 дотянулся без проблем бетон подает. Никаких дополнительных сложностей в процессе бетонирования у нас не происходит. Планировали изначально применять шланги специальные для прокладки трассы, через которую бетон польется. Но ну вот, производитель работ все рассчитал, посчитал, посоветовался, принял решение, что насос у него встанет. Ну, встал и всех это собственно радует. Это после того, как мы сегодня произведем заливку, мы производим дальнейшее бурение свай по остальному пятну. Угол дома у нас Будет примерно вот в этом месте Соответственно, у нас еще вот эта вся часть Будет забуриваться сваями Шаг свая полтора метра Их очень много Делаем мы это, потому что, повторюсь Мы врезаем дом в текущий склон У нас часть, ну, так сказать 85% процентов дома Все-таки опирается на материковый слой 15% процентов на насыпь Но для того, чтобы дом зафиксировать Дом будет тяжелый Мы вот льем сваи Здесь нет никаких подпорных стен Лем свая на свая будем заливать плиту, и от нее уже подпорными стенами, которые будут являться внутренними стенами, стенами дома, подпорными стенами будем уже за защемлять откос, и сверху уже производить обратную отсыпку каким-то песком. В целом, сова, конструкция здания будет, так, так называемая, ступенчатая. У нас будет как бы, первый ярус, который будет заливаться на сваях, после него подпорная стена, второй ярус частично уже войдет в склон, на нем еще подпорная стена и третий ярус выйдет у нас уже дальше в склон. В целом въезд на этот участок ну, на автомобиле в перспективе предусмотрен как раз в зоне, где стоит бетонный насос. То есть вот там сверху у нас будет формироваться въезд на участок. Но это мы выполнить сможем только после того, как мы возведем вот эти разноуровневые стены. Зона въезда предусматривается вот непосредственно в этом углу. У нас сейчас не выполнены сваи, которые мы будем выполнять еще вот туда, врезаться в откос. Но эту работу мы решили отложить до этапа, когда мы уже выполним первый ярус. На следующей неделе планируем завершить работы по устройству свайного поля и активно приступим уже к возведению монолитных конструкций. Самый сложный этап позади это земляные работы. Мы это сделали. Мы занимались этим порядка двух месяцев. Даже порядка трех месяцев на этом объекте. Но хорошо, что работа идет вперед ничего не останавливается значит, в этой зоне у нас на текущий момент работа пока приостановлена потому что экскаватор занимается бурением, после того, как он закончит бурение мы здесь закончим формирование наших откосов у нас выбранным грунтом мы сейчас формируем террасы на которых в перспективе будет еще строиться второстепенное строение там планируется баня беседка, ну которая в этом сезоне точно производиться не будет, э, вот в зоне там шланги, где лежат, у нас там планируется какая-то баскетбольная площадка, которая тоже будет формироваться потом, пока для того, чтобы укрепить откос, мы формируем ступени, сейчас планируем их еще выровнять и засеять травой для того, чтобы верхний слой связать, чтобы не было ополз... ну, оползней грунта в этой зоне. Вот сейчас было два дня прям сильнейших дождей, можно увидеть, что земля здесь у нас потрескалась что-то чуть-чуть слезло, ну, таких глубоких трещин не видно, поэтому, ну, пока система эта стоит, э, пока мы надеемся, что все будет в порядке, но здесь в целом мы сам дом опираем на материковый слой, поэтому, ну, сомнений нет, что он куда-то уплывет, э, материковый слой очень жесткий, модуль деформации 35 мегапаскалей, Ге геологи были в удивлении после того, как они сделали геологию, поэтому тут сомнений нет, все хорошо. Про бетон немножко еще расскажу. В целом бетон мы применяем при помощи бетона насоса. Сверху стоит насос на дороге. При помощи стрелы он подает бетон непосредственно в сваи. Для свай применяется стандартный бетон B25, дубль в 6 Бетон после укладки производится виброуплотнение бетона. А, кстати, будет, наверное, вопрос, вот здесь мы тоже это сделали, э -э, ввиду того, что в целом буронабивные сваи мы применяем двух ведов, первый это с обсадными трубами, второй без обсадных, разница в том, что обсадная труба заходит в грунт, она создает оболочку и препятствует обрушению сваи, без обсадной трубы, соответственно, трубы нет применять можно и те, и те но опять же, в зависимости от грунта если у вас песчаный водонасыщенный грунт, вы когда бурите лунку, достаете бур, у вас сразу скважина заплывает, там логично применять обсадную трубу в данном конструктиве у нас ввиду того, что такие суглинистые грунты, скважины достаточно плотные но вот неделю назад мы пробурили скважины они до сих пор стоят, соответственно обсадные трубы применять не стали, но для того, чтобы сделать защитные слои для того, чтобы когда мы опускаем арматурный каркас, у нас свая не прижалась куда-то к стене и есть защитный слой арматуры тем самым э, отсутствовал бы и арматура корродировала, мы применяем вот такие фиксаторы из арматуры и при опускании по этому фиксатору сама свая скользит по самой стенке и тем самым э, сам арматурный каркас не примыкает уже к стенкам скважины и в целом э, бетон у нас полностью обволакивает саму, арма саму арматурную конструкцию сваи и арматурный каркас тем самым в конструкции будет жить долго и ничего не разрушится. На сегодня, наверное, все. Спасибо всем, кто нас смотрит. Кому интересно смотреть следующее видео, поставьте нам лайк, пожалуйста, подпишитесь. У нас есть два канала «Хай-Тек Монолит» и «Фундамент СПБ». У нас есть много интересных строек, которые мы можем еще снять и показать Если мы будем видеть этот отклик, мы будем ездить чаще, снимать, рассказывать Если есть вопросы, пишите обязательно, мы будем на них отвечать нашими видеосюжетами Ну все, всем пока, с вами был Марат